Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас покажу улицу Тенистая аллея. Очень много раз почему-то люди хотели, чтобы показал эту улицу. Название очень красивое. Соответствует ли улица этому названию? Сейчас мы с вами посмотрим. Повернулся с проспекта Победы. Ой, а здесь кирпич. Это что такое? Изменили движение? объехать еду по улице Менделеева тогда ну что делать покажу улицу Менделеева это район на западе Калининградов ближе к выезду из города здесь много немецких особнячков есть и новые домики есть дома многоквартирные не очень дорого здесь стоят квартиры а место очень хорошее Немного машин, и вот смотрите, видите, как в деревне. Ну, не в деревне, а в пригороде живешь, хотя до самого центра не так долго. Это отличное место, чтобы жить в Калининграде. Осенью особенно красиво. В Калининграде многие дороги, заасфальтировали, которые были в брусчатке. Вот здесь вот, я точно не могу сказать, но, возможно, под этим асфальтом лежит брусчатка. Очень много улиц, которые именно заасфальтировали прямо по брусчатке. Иногда, когда яма где-нибудь, то видно брусчатку. Но здесь ям нету. Есть такая неровная дорожка, но, в принципе для окраины города вполне терпимая улица менделеева не такая длинная видите здесь справа уже новые домики идут В перемешку где немецкая где новые домики слева там тоже новых домов много сейчас поверну налево это улица проспект мира конец проспекта мира начинается проспект мира от площади тоже достаточно такая крас красивая улица особенно в начале вот и получилось показать сразу несколько улиц хотя я планировал именно тенистой аллею сейчас доеду до тенистой аллеи уже выложу это в одном ролике потому что и так достаточно небольшой выйдет ролик спрашивают где в калининграде хорошо жить вот этот район он неплохой он не такой дорогой как например в районе тельмана Ну, достаточно такой интересный. конечно с тротуарами здесь беда но у нас это дело решается последние годы последний год очень быстро просто на примере улицы комсомольской надо всю улицу делают аллею назвали тенистой наверное из-за парка, который здесь находится. Небольшой парк но достаточно красивый. Может быть это даже не парк а лесок. Вот слева он находится Я немножко вот так вот поверну чтобы вы видели Впереди улица тенистая аллея почему-то сделали одностороннее движение ну, давайте я поверну, чтобы у нас все-таки как-то это было более достоверный обзор поверну туда, где не очень как бы, хорошо здесь немножко домов, дальше пойдут дачи Здесь какое-то лечебное учреждение, слева, вроде что-то там такое охраняют его, то ли заразные больные там находятся. Это все улица Тенистая Алия, сейчас пойдут дачи справа и слева. находится дачи справа и слева общество Ромашка и еще какое то о них у меня есть видео в плейлисте про дачи, дачи Калининграда через метров 400 будет уже окружная дорога многие покупают здесь участки и строят домики на дачах и живут на дачах Ходят автобусы здесь довольно-таки часто, маршрутки. Здесь развернусь и поеду обратно, покажу на самом деле, как она выглядит. Улица Тенистолея, нормальная улица, городская, а не вот то, что вот мы сейчас видим. С одной стороны здесь одно общество, а с другой другое А вот и начинается красивая часть этой улицы. Это парк. Осенью, конечно, круто. Листья падают. Церковь. Что тут опять получается? Опять мы не можем проехать. Но нам туда нужно ехать. Поскольку там что-то разгружают на дороге, мне пришлось развернуться и заехал в этот лесочек. Красота, правда? Сосны такие высокие. Отличное место на самом деле. Этот лесок является парком Теодора Крона и является памятником муниципального значения. Наверное, смотрели люди по карте и видели, что рядом с Тенистой Аллеей есть такой лесок и просили меня показать это место. Потому что других причин именно так желать посмотреть улицу Тенистая Аллея ну, может быть, конечно, из-за названия еще. Отличное место вот Так вот Погулять Какие-то раскопки Это собаки, наверное, выкопали Только что сюда машина заехала Хотя здесь пешеходная зона Он заехал сюда и собак выгуливал Вот такие у нас тоже люди есть Хотел снять номера на этой машине И всем вам показать Этого нарушителя Но как бы это не формат моего канала Так что если хотите Ловите таких сами Вот такой лесок Я надеюсь, там уже можно проехать Поеду, покажу, как выглядит эта улица в самом ее начале. Надеюсь, проезд там уже свободен. Здесь справа, как я уже говорил, церковь. Это одна из первых церквей здесь в Калининградской области. Она еще работала в советские времена. По крайней мере, в конце 80-х она работала. какой красивый домик здесь построили ну вот что тут такое ой да приезжаю приезжай отлично так, Вот все проехал вот такая вот уличка. тенистая аллея Там неплохие домики Новые, многоквартирные Получается, недалеко от парка можно жить Улочка короткая много деревьев. Так что можно сказать, да, тенистая аллея. Смотрите, справа какой домик немецкий с черепицей старой. Да, будут делать тротуары по всему городу занялись тротуарами пишите в российских городах в других тоже такое происходит что кругом делают тротуары у нас это настолько масштабно что такое даже представить было невозможно все это лучка закончилась дальше направо проспект победы с вами был александр всем пока